Приветствую вас, рыбки, рыбуськи, рыбулечки. Сегодня мы с вами рассмотрим, что будет происходить в вашем десятом секторе гороскопа, который отвечает за карьеру, за ваши главные высшие цели. Ну, что будет происходить в период 7 октября? По 4 ноября поскольку именно в это время венера планета любви счастья удачи будет двигаться по этому сектору ну и конечно же она его наполнит очень такой интересной заводной энергией, экспериментом свободы оптимизма захочется действовать захочется как-то расширить свою в поле деятельности захочется как-то больше проявлять активности завязывать новые знакомства новые отношения особенно благоприятно это будет сфера для тех кто связан с иностранцами с путешествиями с туризмом со всем что далеко и высоко ну и конечно же это время когда ну, мы ищем знакомств с людьми с которыми у нас какие-то схожие взгляды схожие увлечения ну хотя не обязательно на самом деле если иностранцы, они-то от нас отличаются но тем не менее, у нас может очень сильно привлекать чужая культура нам интересно как-то познакомиться с этими людьми, разобраться с ними поближе узнать их поближе, узнать чем они живут, как, чем они от нас отличаются чем они на нас похожи в общем-то, такой интересный будет для вас период ну, давайте теперь мы посмотрим чуть-чуть детальнее с 9 по 13 октября. Венерка будет образовывать очень интересный, благоприятный аспект к Сатурну. Но хочу напомнить, что Сатурн становится прямым с 11 октября. А Меркурий, который отвечает за какие-либо переговоры и передвижения, он становится прямым с 18. -го. Значит, если все вместе это сложить, то можно Резюмировать, что до 18 числа вся ваша активность, она ну, идеальна, если она будет направлена на какие-то связи из прошлого, взаимосвязи с прошлым. То есть, может быть, вы там вспомните людей, с которыми вы там давно работали, сотрудничали, дружили, потом забыли. Вот сейчас самое время о них вспомнить. И любые с ними связи, они могут вам привести, ну как минимум какие-то приятные воспоминания, и как максимум, может быть, даже еще какой-то будет положительный результат, может быть, еще какую-то удачу, что-то полезненькое может быть. Хорошо. Значит, учитывая, что для вас Сатурн находится в вашем 12-м доме, 12-й дом отвечает за все ясное, скрытое, то можно говорить о том, что Конечно, наиболее благоприятен этот аспект сложится для тех, чья деятельность связана с работой ну, самих на себя, кто связан деятель, занимается индивидуальной деятельностью. Также работает в заведениях закрытого типа, к ним относятся больницы и любые другие, куда каждому вход воспрещен. И также здесь есть еще указание на то, что вы можете воспользоваться помощью или получить себе в помощнике некоего тайного покровителя. Вот как. Дальше следующий период. Их два. Первый с 14 по 17 октября и второй с 30 октября по... 5 ноября, это период, когда Венера будет образовывать секстиль, очень мягкий, такой чудесный, благоприятный аспект, который обычно приносит такую гармоничную, легкую энергетику по взаимосвязанным с другими планетами. Так вот, он в секстиле к Меркурию, который у нас связан с коммуникациями, и у вас он отвечает за поездки, за путешествия, за любые заграничные связи. Ой, извините, по-моему, это все-таки у вас восьмой дом. Так, двенадцатый, одиннадцатый, десятый, девятый, восьмой. Да, все верно, это ваш восьмой дом. Значит, это не поездки, это у вас еще тут больше интереснее картина. Проявляется у вас эта тема чужих денег, денег вашего партнера. Угу. Вот как, я поняла, вам удастся договориться о каких-то важных финансовых вопросах в свою пользу. Ну, как минимум, вы можете получить назад свои денежки, если кто-то вам был должен. Во-вторых, вам могут одолжить. Ну, соответственно, до 18 числа эта тема касается людей из прошлого. После 18 уже новых, ну, то есть с 30 по 4 ноября. Но я также думаю, что здесь ну, рассчитывайте смело на помощь каких-то покровителей. Вот так вот. Сможете воспользоваться их ресурсами. Очень легко. Вам это удастся. Вот и все. Теперь с 20 октября полнолуние. Обращаем на него внимание. Я бы даже сказала, что стоит уже подготовиться к нему где-то за дня 4, поскольку здесь будет образовываться... Такой аспект, как оппозиция Марса к Луне. Это очень напряженный аспект. Он говорит о повышенной знаете, такой эмоциональной конфликтности. Сейчас я посмотрю. Ага, и у вас... Все, я поняла. У вас это касается темы денег. Ну, смотрите, воздержитесь от импульсивных материальных трат. Начиная с 16 по 24 октября, чтобы потом и не сидеть и не думать, зачем я это купила, вот зачем мне надо было на эту ерунду деньги тратить. Ну, совершенно бесполезные расходы. Дальше. С 22 по 26 октября смотрим. Так, вот он тут у нас, 26 октября. Тут у нас вырисовывается такая картинка. Тут у нас вырисовывается прямо иллюзорная картинка. Так, ну тут, <с school> я смотрю, что тут вы, наверное, будете пыли в глаза опускать очень активно своим покровителем, И у вас это будет очень хорошо получаться. Ну, во-первых, сами будете в таком некой прострации находиться. Ну, это такое приятное будет состояние. И плюс еще из 28 числа подключится дополнительный аспект к Юпитеру, который придаст вам уверенности, оптимизма, вдохновения, как-то так знаете, взволнует многих из вас. Такое состояние приведет, такое очень интересное. И, возможно, вы знаете, очень похоже, что многие из вас могут влюбиться в этот период. Я уж не знаю, там, что из себя будет представлять этот человек. Ну, мы, кстати, посмотрим во второй части нашего прогноза, возможно ли это, будет ли это, и что это вам принесет. Но очень на то похоже. И последний заключающий аспект данного периода, это 30 октября. Здесь у нас Марс. Планета активности, она наконец-то выйдет из весов. В весах ей было не очень комфортно. Они туда-сюда качались и не давали никакой свободы. В Скорпионе она будет очень сильной, целеустремленной, волевой. Такое будет, придаст вам, знаете, такую силы и возможности добиваться желаемого. Таким правильным путем. Так, для вас это Девятый дом. Девятый как раз у нас связан уже с темой за границы. За границей и со связями издалека. Со всем, что далеко, высоко, это различные перевозки. Это также тема высшего образования. Ну и я бы хотела сделать вам подсказку. Постарайтесь вот по этой теме как-то все привести в порядок. До ноября, поскольку в ноябре там возможны не очень такие приятные события. Что-то может произойти, ну, некий форс-мажор, который невозможно будет предусмотреть. Поэтому не, хотя бы не оставляйте никаких хвостов путешествия в ноябре тоже не не очень как-то не очень желательны будут ну по крайней мере во второй его части там может быть в первой там как-то до числа десятого а потом как-то так себе ну хорошо следующий прогноз это будет в следующем периоде пока все хорошо все замечательно и Здесь есть еще указание, что если вдруг кто-то планирует куда-то там съездить, попутешествовать, то вот пока вот сейчас до 4 ноября. Все те, у кого есть взаимоотношения с иностранцами или те, кто как-то вза взаимодействовали с работой с иностранными компаниями, то вот пока все хорошо, налаживайте свои связи, все будет благополучно до четвертого. Там чуть позже могут быть какие-то кардинальные изменения, о которым либо вы не совсем будете готовы, либо ну, их трудно будет как-то спрогнозировать, от вас ничего не будет зависеть. Так, с первой частью прогноза мы закончили. Сейчас переходим к следующей. Итак, рыбки, давайте посмотрим на Тороснов. Это вот очень красивая колода. Что ждет вас в следующем периоде? С 7 октября по 4 ноября. Итак, как вас будет воспринимать окружающее? Солнышко. Ой, это вообще такая приятная, позитивная карта. Вы такие будете веселые, такие открытые будете. В Все у вас в жизни будет хорошо. Ну, по крайней мере, так вы будете выглядеть. Хорошо. Как будут у вас дела в вашей материальной сфере? Тут уже я зла. Вот тут у вас что-то новенькое. Может быть, новый проект, какие-то новые начинания. Что-то вас прям будет радовать. Хорошо. А что у вас будет по работе? Давайте посмотрим. Так, здесь кубки. Рыцарь кубков и маг. У меня осталось две карты, тут досталось. Но ну, вы знаете, это указание на то, что э, кто-то, кто-то вам предложит какое-то интересное дело, в котором вы будете себя буквально чувствовать, как рыба в воде. Ну, знаете, вот прям ваше, вот по магу. Маг – это человек, который, ну, мастер своего дела. И вот что? Вы можете, знаете, есть указание на то, что либо вы меняете сферу деятельности, либо вы, ну, как там, может быть, берете какой-то новый проект, ну, смотря кто там что делает. Хорошо. А как в целом вообще с вашими главными целями, планами? Ух ты! Колесо фортуны. Круто. Перемены. Хорошо. Какие перемены? С чем будут связаны они? С пятерочка жертвов, где что-то будет связано с конкурентной борьбой. Вам придется свое, свое отстоять. А что, что, что отстоять, пятерочка? Сейчас хочу уточнить, очень мне это интересно. Значит, здесь будет тема связана... Ух ты, папа, жрец, это все-таки касается дел семьи, близких людей, или это, опять же, покровитель. Найдете своего покровителя, по вот, этому, по вот этим всем этим картам, этим сочетанием найдете человека, который может быть старше по возрасту и который, знаете, будет для вас потом буквально как отец родной вести вас за собой. И причем очень быстро. Вот он как будто бы будет расчищать вам дорогу, помогать это делать вместо вас. Хорошо. Как у вас будет со здоровьем? Давайте Посмотрим. посмотрим. Отлично. Ну, вообще. Для женщин, кстати, это указание на возможную беременность. Поэтому смотрите. Ну, здесь все очень хорошо гормональная система. В норме все очень слаженно работает. Теперь, что в доме, в семье? Угу. Смотрите, здесь справедливость. Справедливость, эта карта говорит о том, что, ну, что заслужил, тут ты получаешь, но, как правило, она означает ну, что-то законное. То есть, если это законный брак, то, значит, все на таком же уровне и продвигается. Меня, единственное, смущает здесь, вы знаете, король. Ну, например, информация для женщины, это, возможно, если ваш муж связан с воздушные стихи, там, близнецы, весы, водолеи, то вот у вас с ним какие-то такие, знаете, холодные, но ровные отношения продолжаются. Если же вы мужчина, то, может быть, это с вами. Вы как-то занимаете такую холодную позицию. Ну, как-то все ровно. Я думаю так, что те, у кого брак зарегистрированы юридически то вот здесь все у вас ровненько одинаково может быть нет особых эмоций но тем не менее перемен никаких нет если нет что это еще может быть может быть наоборот указание на то что будете оформлять какие-то юридические документы связанные с вашим домом с семьей возможно поездки в нотариальные конторы, ну, может быть, кому-то у кого-то суды, ну, не знаю, ну вот как-то так. А, то есть обращение в вышестоящие государственные инстанции. Хорошо. Что с любовью? Туз Пентакли. Какой-то подарочек ожидаете? Прям подарок с небес. Ну, вообще-то, я бы даже ее не стала бы уточнять на всякий случай, но я так для себя уточню. Да, я смотрю, что здесь произойдут кардинальные перемены во взаимоотношениях с человеком, с вашим близким. Я могу сказать так, что они будут для вас очень выгодными для тех у кого были проблемы во взаимоотношениях то знаете то есть вы не могли избавиться от человека то вы от него избавитесь наконец-то и отпуститесь с богом успокойтесь для тех кто хотел бы остаться с кем-то перевести отношения на следующий уровень, так вот, наконец-то, в этом периоде есть шанс, что этот человек ему предложит нечто большее. Ну и, кстати, на новое знакомство тоже, возможно, новое знакомство. Причем с очень серьезным, очень интересным человеком, который, знаете, так уверенно стоит на земле, опирается всеми частями своему телу, уверен в том, что его ожидают в будущем, в ближайшем. Это очень надежный человек, есть еще указания, не обязательно но возможно он может быть так немножечко постарше да я так вижу что слезки ваши закончились слезок больше не будет я спросила что от вас уходит вот. Уходит сила и тройка мечей то есть какие то напрасные усилия они уходят то есть приходит то с пентаклей. хорошо дальше Совет. Главный совет для рыбок. Жрица. Она, кстати, сегодня уже не раз выпадала. Ну, смотрите, подождите до следующей полной луны. Это 19 ноября. Пока еще не время действует. Это еще время, знаете, некого такого размышления естественного течения, хода событий. Пусть все идет пока потихонечку своим чередом. Все идет так, как есть. Ничего менять пока не нужно. Ну, кроме того, что я там рассказала ранее. Ну, что ж, Благодарю вас за ваши просмотры. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. Надеюсь, что оно будет для вас полезным. Все самое лучшее сбудется. И до встречи в следующих прогнозах.